Вот открываем коробку. Рикки Кимар XYZ. Молодцы, ребята. Достойно упаковали. Классно. Конечно, тяжело мы шли к этому. Проверки и все дела. Ух ты! Вот это очаг сам называемые. Ладно, я разрежу. Не надо разрезать, давай я тебе помогу. А. Не, не получилось. Сейчас, а, вот здесь вот застряла. Вот это да. Что-то там внутри есть тяжелое. Я думаю, что я его поднять не могу. Посмотрим. Что там для нас никакого Вики Маркс ЛайЗин. Ух ты, как все упаковано тщательно. Покажи сюда камень, посмотрите. Как упаковано красиво. Давай, Поэтому давай посмотрим. Вот. А какой запах отсюда? Понюхай. Ну, угу. Уже плов. Упаковали, плов готов. Пахнет пловом. Это, это что? горох узбекский. Я смотрю, это горная озера узбекская, так называемая. Вот. Вот самые такие косушки по-узбекски. Лиски. Ох, красота Ух ты Разбитая вот так, как... Где разбитая? А -а -а. Так, минусы -э хат Ничего, Бывает Ничего страшного Сейчас будем дальше смотреть Вот так Так, эту сторону Подожди, там еще и стекло Осколочек Ничего страшного Ничего, достойно упаковали, ничего страшного разбилось. Ох ты, красоти еще. Рисунки. Такие. Раз. Так, два. Красота. Красивые рисуночки. Давай дальше посмотрим, что у нас здесь. Ох, какая красота, а. Ничего, одну миску. Вот, тебе еще. О, калакмана. Красота. Ну, прям как в Ташкенте. Еще вот. Посмотрим. Вот так. Леночка, моя жена, помогает мне. Распаковать. 6, 7. 8, 9. Это называется семейство ратуши. Красиво. Посмотрим. Что тут у нас еще? Ты глянь, что тут там еще? Ух ты! Главное не разбить. Это, наверное, ляган. Ты понимаешь. Не порежь. Да, его не порежу. <режу> Блюдо, да. Это вот целый плов нам передали. Смотрите, какой у нас ляган. Молодцы, на совесть. И то разбилось. Где разбилось? Ну, одна тарелка. Ну, это ерунда, ничего страшного. Может, ножницы да. нам нужны? Нет, все, все. Ну, нет. Вот он, самый ляган. Посмотрите, какой. Этот рисунок, такого больше нигде нету. Этих рисунков. Сегодня можешь его взять туда? Посмотрим, посмотрим. Ах, красота. Это дома. Ну Это вообще не на вынос, я думаю. Такая вещь должна быть. Угу. И вот сама печка добрались. это да, молодцы все упаковали тщательно молодцы конечно жалко одна мисочка сломалась но ничего страшного тут споддувало за это не вот здесь не не не лято ага. надо это давай А uh. Вот, все. А что такое? Так должно быть? Да, да. О, ну, кривовато. Красота. Ничего страшного. Да. А ноги? Вот. Это мы подобьем. Вот тут вот водка. Ноги, я так понимаю, будут наверное в другой посылке, да? да? видео на другой коробка номер one номер two. two поехали поехали здравствуйте еще раз ребятки вот вам еще одна коробочка бима уйди пожалуйста Бим. собаки тоже интересные ты хочешь зиру нет собаки не кушают зиру только люди кушают зирусы на совести ребята упаковываю на совесть молодцы ребятки Бима там так что-то там что-то вкусное бима облизывает коробку но ну, если бима туда лезет значит там действительно вкусно что там в может, Биме передать. с может Бими передать посмотрим дальше давайте это сам казан ты есть смотри как он упакован классно Молодцы. Вот они его уже прокололи. Прокалили, извиняюсь. И вот тут еще подарки, я смотрю, у нас. Молодцы. Тут вот приправа и опять зира. Узбекская горная и приправа. Молодцы, ребятки. Вот казан проколотый. Он выглядит иначе. Так. Ох ты красотища, а? Молодцы, ребята. Вот он проколот, видите? Посмотрите поближе, о, Маслом, Длинным. Давай ставим его на очаг, тяжело держится. Классно. О, Отлично. как сел, как родной. Что, что доктор прописал? Ай, красотища! Выключай.